Меня зовут Алена Жупикова. Я являюсь идейным вдохновителем и, и создателем компании Кагру. Мы в Украине организовываем мероприятия премиум-класса и в Украину привозим спикеров мирового уровня, таких как Джон Шоу, Ричард Дэнни и Цикамиль. И сегодня я здесь исключительно с профессиональной точки зрения, потому что развивая других людей, я должна развиваться сама. А как можно не развиваться без мирового коуча, без коуча с большой буквы первого в списках всех рейтинга Тони Робинсона? Поэтому я сегодня здесь. О нем я узнала год назад. Да, именно знакомые были мои приятели, товарищи и партнеры. Непосредственно Радислав Гондопас в прошлом году был здесь и рекомендовал посетить в этом году. Вот я год была в ожидании. И сегодня я здесь, чему искренне рада. Ожидания, наверное, самые большие. Но, опять-таки, как говорится, ожидание — это одно, а реализация полученного инсайта, драйва на практике — это совершенно другое. Поэтому как и себе, так и всем другим участникам желаю переводить полученные знания в опыт и сокращать вот эту большую пропасть между знать и делать. А Совершенству нет предела. Поэтому даже если ты успешный здесь и сейчас, ты можешь стать еще успешнее, еще динамичнее. Тебе могут знать там, не только в пределах твоей страны, ты можешь наращивать свою массу дальше, шире, масштабнее, глобальнее. И Тони, мне кажется, в этом плане может очень хорошо помочь. Очень драйвовый, классный. Несмотря на то, что сон был всего несколько часов, но драйва и энергии уже как бы хватает. Где-то там подзаряжается дюраселька. Ждем выхода на сцену Тони и будет еще, наверное, круче.